По какой цене приобрести франшизу? Коллеги, если вас мучает этот вопрос, исходите из того, сколько у вас в настоящий момент денег, которые вы можете инвестировать. Возьмите от этой суммы 20% и заложите эти деньги на риск, потому что далеко, ну очень часто при открытии франшизы у вас может возникнуть какие-то нештатные ситуации. не знаю, кто-то где-то там, вы потратили лишние деньги и вам потребовались еще ресурсы, поэтому обязательно заложите процентов 20% от стоимости франшизы на то, чтобы покрыть какие-то рисковые издержки.